Для меня, как и для любого родителя, очень важно, чтобы ребенок себя чувствовал комфортно, расслабленно и в безопасности. И вот такое место, оно соответствует всем критериям, которые я сейчас выше перечислила. Уверена, что здесь высокое обслуживание, очень квалифицированные специалисты. И мои дети будут в безопасности и чувствовать себя хорошо. Нет вот этого состояния напряжения, то, чего боятся очень дети, людей в белых халатах. Да, атмосфера очень мягкая, красивый интерьер, такой домашний, очень эстетический. Нам очень нравится. Воспользуйтесь мобильным приложением Best Clinic, которое доступно в Play Market или App Store вашего телефона. Обратитесь в медицинский центр Бест Клиник на профсоюзной. Мы позаботимся о вашем здоровье. Звоните 8 800 301 0122. Или 8-499-222-01-22. Наш адрес – Новочеремушкинская улица, дом 34, корпус 2. Наш сайт – bestclinic.ru. Также для записи на прием вы можете нажать на эту подсказку. Клиник Клиника, внушающая доверие. Тоже по рекомендации обратилась в Клиник.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 Это «Бест клиник на Красносельской».